происходит в состоянии айаваски? Пишите ощущение в айаваске происходит. Сейчас я вам опишу. Значит, выпиваешь. Я вам опишу свой первый, короче, трип, а потом второй. Значит, первый раз у меня было следующим образом. Мы приехали с моим другом, значит, в айавасочную. Первый день выпили там, ну там пробную дают чашку, чтобы типа посмотреть, как все там среагируют, ну такое ни о чем. Вот, я типа такой весь меня не вставил, короче, лошьё, короче, тут что-то они ходят, какие-то сектанты, короче, вообще дебилы, ну, короче, агрессия. Вот, на следующий день я вообще говорю, короче, херня какая-то ваша Айвазка, я сейчас отсюда уеду. Он говорит, слушай, давайте позаплатили, типа, да, это самое, там, дотусим вот и это было уже э, суббота вечер вот я подошел к шаману говорю ты короче вот мне вчера налил короче я понял что это короче хуйня короче мне надо короче по-пацански короче я тут у я я короче вообще глупо такой что пиздец он говорит ну смотри то есть я тебе сейчас ну налью больше чем как бы это самое ну это экзорцизм будет вот он мне значит налил эту айоваску и началось такое, что я охуел. Вот. Там очень важно подготовиться к этому. То есть туда надо идти с огромным уважением, потому что вы даже не представляете, куда вы лезете. Там свой мир со своими правилами, там, там ты вообще ничто в принципе, то есть какая-то микропилинка там вот это все. Вот, потом, когда прям же скач происходит, он не у всех происходит, у меня он произошел, потому что я выебывался сильно, у меня началось такое, ну, типа, я как бы умирал. Вот, мое сознание покидало тело, я не знал не просто на каком языке там говорить или звать на помощь, я даже не знал, что есть, существуют мысли. Вот, это, короче, смерть эго называют. То есть я вот так настолько сильно въебывался, что вот такое мне замутили. Вот. Потом, где-то через полчаса, вот там пару раз вот туда проваливаешься и выходишь. Это самое терапевтическое вообще, что можно в жизни придумать, когда вот это, вот это все, все говнопрограммы в какой-то момент останавливаются, и ты понимаешь, что ты не являешься ими. Это очень важное осознание в жизни любого человека. Тебя начинает вот эта сущность, она настоящая, она реальная, и она у всех одинаковая, она тебе начинает показывать вообще, про что мир. Но пока тебя вот это от говна не отсоединят, пока тебя не очистят, пока ты вот это все не выблюешь из себя, а там же скач такое происходит, когда вот э, ты в таком состоянии, как я, приходишь вот в эту, в эту тему, вот оно из тебя выходит, и ты, ты чувствуешь, что из тебя выходит такой пиздец, там такие тысячелетиями какие-то там, закорененные монстры какие-то там, какой-то пиздец полный. Вот. И из тебя это выходит, и когда ты уже очистился, и когда ты уже, самое главное, сдался и перестал выебываться тебе вот эта сущность говорит, а вот, вот мир вот такой вот он, вот, вот, вот так он работает, вот, тут такие правила, вот, о которых ты не знал, вот это правила, которые тебе вообще должны были родители, как бы рассказать, прям вот вместе с соской, да, И как бы ну, слушай вот, показывают, что вообще, как мир работает, как там взаимодействие, как это все связано, как можно на этот мир влиять как информацию с того мира в этот перетягивает. Ну, там очень много всего интересного. В принципе, очень много изобретений научных, в том числе ДНК, чувак, когда э, распознал, как оно работает, он был вообще на Трипе. То есть, ему показали вот такая вот хрень, вот так она как бы, это самое. Все, вот, Нобелевская премия, в Трип сходил. Вот, в принципе, так, по-разному бывает. А потом следующий, когда вот, например... Ты уже понимаешь, что, например, когда на тебя вот эта вот штука начинает э, с тобой как бы опять взаимодействовать, ты говоришь, все, я умер, короче, я, я все, я сдался, давайте уже сразу переходим через этот, этот, этот момент там, э, когда тебя это, прессуют, э, сразу в учение. Так, окей, все. То есть это в течение доли секунды сразу останавливается вот это все, раз, и все. И, и, и ты в, в офигенном э, классном состоянии, потому что ты... Э, доверяешь Тут, вот этой сущности, которая называется Айаваска. Вообще, Айаваска – это дух Земли, чтобы вы понимали. У вас, для того, чтобы сделать вас паразитами, забрали понимание ценности Земли. То есть, без Земли вас бы не было. Земля, вот в вашей жизни на этой планете, является... Ну, не Богом, а именно дающим вам жизнь элементом, да? Или Богом. Солнце является также самым главным элементом на этой планете. То есть, Земля и Солнце, на которые вам насрать абсолютно, вот. То есть, вам легче стать раком перед каким-то там, я не знаю, рисунком, да, например, там, на доске или на бумажке. То есть, вот, вот это то, что с вами сделали, так, на всякий случай. И про это Аяваска, Она вас разомбирует Ну, типа так. Почему происходит вот этот пиздец, про который я сейчас вам говорил? В первый раз на, на Айваске, который у меня был, потому что там столько говна, и вот эти вот, например, грибы, аяваски, там кактусы и все что угодно, они пытаются максимально быстро вам помочь. Пока вот есть окно, например, 4 часа, да? Потому что хрен его знает, ты там в следующий раз приедешь или нет. Они начинают из тебя выдергивать все говнище. Вот представьте, у тебя пол мозга является говном, да, и у тебя мозг выдергивает вот этот весь пиздец. Поэтому это неприятно. Поэтому, например, мухоморы вырубают сознание человека, и он как бы под наркозом. Под наркозом ему вот там вот этот все мозг лечит, чтобы он, он, чтобы он с ума не сошел. короче. То же самое с Аяваской. Она более мягко это все делает, опять-таки же, как нарвешься. Бывает, бывает такой а, ужас, но это, поверьте, вот это самые терапевтические, самые полезные а, трипы, это когда вас вот размазывают так, что ты потом себя собрать в кучу не можешь. Вот, значит тебя там полечили так, что ты охуел. А, а, а, вот, типа так.